Иван. Нахуй его так блядь, что происходит, блядь, так всегда Это так работает, блядь. Он он блядь. Джордан был католиком, по но... вот поэтому у него двое детей, блядь. Как ты весь день, весь вечер аплодирует, я надеюсь, что вывел, я надеюсь, что вывел. Мне хоть садиться на шпагат. Мне хочу сжиматься на кулаках, блядь. Заканчивай с этим. Это будет трое детей. Надо будет. Он такой сексуальный в этом парике, блядь, да? Я бы ему дал бук. Я бы взял его. Ты сексуальный, блядь.